Всем привет! В этом году я посадила острый перец. Он реально очень-очень острый. Не помню, сколько там этих единиц. Интересно, что я покупала один сорт, но выросло каких-то два разных по форме, хотя в одном горшке. И я вам хочу рассказать, как из такого перца сделать замечательное средство для профилактики всяких разных нехороших вирусных инфекций. Кстати, пока он рос, еще и клубника здесь появилась. Но она останется зимовать. А перец я сейчас соберу. У нас такая теплая погода, что еще можно малиной полакомиться. Чтобы приготовить натуральное средство, которое поможет нашему организму противостоять в осенне-зимний период различным инфекционным заболеваниям, мы возьмем несколько ингредиентов. Но прежде всего это острый перец. Вот у меня здесь 4 штучки. Чем полезен острый перец? Во-первых, это кладезь эфирных масел, микроэлементов, витаминов. Острый перец ускоряет обменные процессы в организме человека, поддерживает нашу иммунную систему, усиливает работу поджелудочной железы. Также возьмем 4 зубчика чеснока, больше не надо. Чеснок это мощнейший антиоксидант, благодаря тому, что в нем содержится такой элемент, как силен. Также чеснок положительно влияет на нашу иммунную систему. Кроме этого, мы возьмем приправу, которая называется карри. Благодаря тому, что в состав порошка кари входят различные пряности, он обладает массой полезных свойств, но прежде всего он улучшает пищеварение. Потом он ускоряет метаболизм в организме человека. Порошок карри увеличивает скорость метаболизма и усиливает вывод лишней жидкости из организма человека. Поэтому, девочки, берите это себе на заметку, кто хочет похудеть. Благодаря тому, что в состав порошка кари входит куркума, порошок карри еще и обладает противораковым действием. Если вдруг у вас нет порошка кари, положите просто куркуму. И следующее, что мы возьмем, это томатная паста. В помидорах содержится вещество, которое называется ликопин. Ликопин активирует защитные клетки нашей иммунной системы. Кроме этого, нам понадобится еще соль и немножко растительного масла. Сначала мы порежем перец и чеснок. Просто удалим вот эти части у перца. Семена оставляем. Все, что внутри, оно годится. Теперь нам это необходимо измельчить. Кладем перец с чесноком. Добавляем томатную пасту, так чтобы все это было закрыто жидкостью. И добавляем 2 чайных ложки карри. Ну вот, друзья, посмотрите, какая масса получилась. По консистенции напоминает собой кетчуп. Теперь мы добавляем сюда пол чайной ложки соли. И немного растительного масла. Все перемешиваем. Ну вот, все готово. Теперь это необходимо переложить в чистую сухую посуду и убрать в холодильник. Хранится это в холодильнике без термической обработки может в течение трех суток. Если больше, то необходимо это простерилизовать. Любым удобным вам способом. Я бы не рекомендовала кипятить. Я обычно, если делаю большее количество, вот такое вот мы съедаем за три дня, но если большее количество, то тогда я просто перекладываю в стеклянную посуду, ставлю в духовой шкаф, нагреваю в течение 15 минут до 100 градусов, и может храниться это в течение двух недель. Но ну, вот такая баночка получается. Вы можете добавлять это к мясному блюду, к овощному блюду, к рису, к макаронам, как хотите. Можно это разбавить водой, одну чайную ложку на пол чашки воды и выпить просто перед едой для улучшения пищеварения. Но если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, например, у вас больной желудок, или есть еще какие-то противопоказания к приему острых специй, то, конечно, надо обязательно сначала поговорить со своим врачом. Когда вы будете пробовать это первый раз, возьмите сначала небольшое количество. Попробуйте, как оно вам на вкус. Если покажется очень острым, то в следующий раз сделайте с меньшим количеством острого перца и чеснока. Я вам желаю не болеть. Крепкого здоровья вам и вашим родным. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Они вам обязательно скажут за это спасибо. Всем пока!